Привет, меня зовут Малышка. Привет. Я делаю зарядку. Хочешь поиграть со мной? Нет, блядь. Сколько тебе лет, Это блядь? Делай, как я. Мы с тобой цветочки. Чубак. и тянемся к солнышку. Какому солнышку, блядь? Какому солнышку, блядь? Они дети плотную сдают, а блядь. Давай качаться, как пальмы на ветру. Какая качаться, блядь? Качаться, блядь? Как, как это, блядь? А, блядь, вот так, что ли? Охуеть! Сейчас мы станем кошечками. Кошечками, блядь? Встанем на четыре лапки и выгибаем спинку вниз и вверх. Мяу, мяу. Куда, Джан? Мяу? Мяу. А теперь покачаемся на волнах. Привет. Привет! Меня зовут Масик. Масик? Давай нахуй? поиграем в паровоз. А теперь покатаемся на велосипеде. Крути педали. Кого? Че Масик нахуй догоняет, блядь? Куда гонишь, блядь? Мама дома ждет, нахуй масика заебал.